Брат был отчаянным вернолетчиком, Побратались в мускьянную дуру, Но помнили вот такое. Сначала про то, как их продать. Машины ошиблись расчета. Их было пятьсот, а не двести как нам Сообщали. И кислаке и и второй батальон, Пулемет и метухи зажали, Отсекли батальоны, Огнем в СБГ. С них подорвались на винах, наши роты, Припали к земле, И осколки прицали на спину. То и справа здесь, кто, Черт их всех разберет, Уже нету такой и Из мечети вдоль лица Бьет пулемет, И визжат озверевшие духи. Время 20.00. Надо что-то решать, Скоро ночь наши шансы урежет. Без колес и брони нам кольцо не прорвать, Они нас теперь не поддержат. Страха не было, Только вселенская злость И расчет на везение любое. Я потом уже думал, А если пришлось затыкать Пулемет то с собою, Да, наверное, я смог, Ошарел вас тоски, Если смерть так уж лучше с почетом. Только вдруг душей ушей Налетел так знакомый обев вертолета. А вы знали, Вертушки на базу ушли за высокие бурные гряды. По какому приказу вернулись они? Да еще перед самым загадом. Дальше все как по нотам. эфир, по иконам окрылся комбата. И замеднулся распорный нур И в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час. Все отмечено в справках и сводках. Остальные вертолетчики, что вытащил нас, оказался моим одногодкой, да еще москвичом, эх, а с мы земля, повратаемся, что ли, ей-богу, два скобка засела в у меня, Ай, вот, угорать его. а его отбукараздила, он. Мы по капельке крови смешали в стакан и добавили спирту с водою, а начальник разведки, чедой капитан, был при этом, при всем промадою покажет слова издали, пол с ума что ли нам посходили, но мы традиции сами слагали свои. Жаль, что на позабыли. Мы потом не один еще прожили бой, Да все прожили жили боями, в я и вопреник в Россию вернулся. Живой, он сгорел в сентябре, по дошении, на гранитной плите. Между цифр, теря и слова выполняя задание Я сюда каждый год Прихожу в сентябре Образдни моим на свидание Так теперь живу Не боясь ничего Может быть за себя Может быть за него Может быть за себя Может быть За него Gracias.